Друзья, всем привет! Ну что, настало время защитить внутренние пороги на своем автомобиле Kia Rio 4. Я это хотел сделать давно, но не все никак не доходили руки. На этот раз я все-таки решился и заказал себе накладки на пороге. Сейчас я вам покажу, какие. Вот такие вот накладки на внутренние пороги для автомобиля Kia Rio 4 седан с 2017 года от компании Artform. В комплект входит 4 накладки 2 передних, 2 задних Заказывал я их в магазине Мавика На сайте Алиэкспресс Ссылки я оставлю в описании под видео Давайте сейчас я их вытащу И покажу как они выглядят Итак Вот они наши накладки Это задние. Такая вот у них формовка Выглядит довольно таки неплохо Сзади мы видим двусторонний скотч и, соответственно, передние тоже две штуки. Пластиковые накладки я решил заказать в связи с тем, что а, внутренние пороги у нас подвержены различного рода повреждениям. То есть вы можете садиться или выходить из автомобиля и задевать пороги. Со временем, соответственно, у нас появляются потертости, царапины и так далее. У меня на пороге уже есть такие. Соответственно, чтобы дальше это все не расходилось, не царапалось и не терлось, я буду устанавливать данные накладки. Для этого нам потребуется, соответственно, обезжириватель, салфетка, ну и, конечно же, сами накладки. Для того, чтобы установить накладки, нам первым делом необходимо снять вот эту вот резинку. Мы ее просто поднимаем, вот так вот. Сейчас я поверхность обезжирю и покажу, как ее правильно устанавливать. Итак, поверхность я обезжирил. Смотрите, для того, чтобы установить данные накладки, нам ничего вымерять и отмерять не нужно, так как устанавливается все очень просто. Получается, мы просто подгоняем эту накладку и равняем ее вот с этим вот стыком. Здесь вот видно соединение двух пластиковых накладок внутренних. Соответственно, мы подгоняем накладку таким образом, чтобы здесь совпадало со стыком и соответственно приклеиваю. Сейчас я буду приклеивать, покажу вам, как это правильно сделать здесь у нас все ровно верхушку у нас закроется резинкой все будет отлично так, начинаем смотрите, что мы делаем берем часть защитной пленки снимаем примерно на пару сантиметров и убираем вот так вот чуть-чуть в бок для того чтобы мы могли ее тянуть и постепенно приклеивать аналогичным образом снимаем защитную пленку из нижней части также убираем в сторону в общем со всех сторон для того чтобы нам было удобно приклеивать и давайте начинать так, равняем по стыку, как я и говорил выровняли прижимаем и потихонечку тянем нашу защитную пленку и прижимаем Все, накладка наклеена, все четко. Влага туда никаким образом не попадет, так как у нас по краям здесь получается все проклеено двусторонним скотчем. Осталось только установить на место нашу резинку. Устанавливаем. Все в обратном порядке. Итак, друзья, готово. Вот так вот выглядит накладка. Теперь перехожу назад и аналогичным образом клеиваю заднюю. Так, для того, чтобы установить задние накладки, здесь немножко другая система. Здесь стык у нас, получается, двух пластиков находится вот тут, а сама накладка у нас будет крепиться вот здесь. Но, смотрите, вы по-другому ее никак не поставите. Вы ее, когда кладете, она сама, в принципе, попадает в свое место. То есть вот так вот она лежит. Тут видно также по кромке, что вот таким вот образом она устанавливается вы можете также для успокоения души пометить здесь чем-нибудь либо приклеить скотч кусочек и по этому краю то есть от него получается приклеивать саму накладку я этого делать не буду я в принципе уже знаю как она клеится она сама выравнивается как я и говорил аналогичным образом снимаем часть защитной пленки с двустороннего скотча и постепенно приклеиваем все, задняя накладка тоже приклеена. Все отлично. Вот такой вот получается вид. Смотрите, если закрываем дверь, то с этой стороны ничего не видно. То же самое. Ну что, друзья, накладки на пороге я приклеил, но есть один нюанс. Двусторонний скотч, который идет на обратной стороне, он не очень хороший. И в некоторых местах он не плотно прилегает поверхности соответственно плохо приклеивается чтобы я вам порекомендовал либо пройтись праймером дополнительно либо поменять двусторонний скотч, который на этих порогах на нормальный 3М акриловый скотч, соответственно, который э, приклеится уже, так сказать, намертво и никаких проблем с этим не будет. Ну, а на этом у меня все, друзья. Ссылку на данный товар я оставлю в описании под видео, а также оставлю ссылку на магазин Мавика, где вы можете подобрать товары для своего автомобиля, не только для Kia Rio, а также для других автомобилей других марок. Не забывайте подписываться на канал и оставлять свои комментарии. Всем удачи на дорогах, всем пока!